Ну что, как говорится, кушать подано Ой, я такая голодная, доктор Сегодня у нас сотей из морепродуктов корей ягненка с картофелем Здесь у нас телятина на гриле с соусами зеленого перца Лосось с овощным рагу Конечно, тигровые креветки на гриле А на десерт каноли с мусом из маскарпоне Я такого вообще никогда не пробовала Ну и конечно, белое столовое вино а мне разве можно? Немножко можно. Доктор, а что же я буду кушать? Сейчас посмотрим, что у нас для бесплатных больных. А что это? Да я толком и не знаю. То ли манная каша, то ли овощную рагу. Пахнет рыбой. Ну что ж, давайте. Доктор, ну у меня даже тарелки нет. Знаете, больница переполнена, тарелок нет. Поэтому извините, ладошки. Давайте, давайте, ладошки, извините. Вот так вот, свеженького. Сегодня тетя Лена наварила. Компотик будете? Сейчас. Компотик. Стаканов тоже нету. Поэтому я в кашку прям добавлю. Надо же это делать, как-то. Ой, запить. осторожно, доктор. Ну, замечательно. Приятного аппетита. Спасибо. Какая Но... вкусная десятка. Может быть, что-то еще? Честно говоря, я бы хотел выписаться. Как выписаться? Игорь Анатольевич, ну, стоит из-за этого выписываться. У нас все есть прямо здесь, в больнице. 300 долларов, и вопрос решен. Да без проблем. Алло, Лорик, зайди в шестнадцатую. Да, по твоей части. Угу. Mm. Сейчас через секунду будет mm. приятного аппетита, Егор Антонович. Uh, можно. А вот и Орик. Ну, mm. mm. no. кто у нас тут больной? Добрый mm. mm. mm. вечер. Скорую помощь вызывали? Mm. А может как-то нам уединиться? Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Конечно, Игорь Антонович, я сейчас. Володя. Нет. Анна Сергеевна, мы с вами немножко прогуляемся. Куда? На улицу. Да, доктор, но ну можно хотя бы в коридоре. У нас же не военное время в коридоре в больнице бежать. На улицу. Доктор.